Всем привет, зрители и подписчики наших каналов. С вами Вена и Жигулевск. Мы продолжаем записывать совместные видео. И сегодня у нас на очереди Директ Страйк. Надеюсь, вам понравится это видео. Приятного просмотра. Ну да. Я тоже ее прошел, как бы. Ну, я уже ее прошел, но я не жалею, я считаю, что компания вполне хороша. Последняя миссия довольно тупая, на самом деле. Я бы сказал, довольно очень сложная. Но особенно... обнадежил. На эксперте, особенно там вообще задница. Ладно, на... я на ветеране играю. <laughs> на ветеране, ну, еще можно сказать так нормально, но и то я думаю, тоже будет очень сложно. А на эксперте там вообще какая-то задница с этим роботом. Почти что балей, но это не бали. <laughs> Из совместной игры. А, припоминаю, такого кажется. Да, там надо собрать эти как детали, детали да, для да, Бали. Да. И тогда он будет крушить гибридов. Да, при этом он умирает один на один с гибридом, не знаю почему. И по идее крушат его в основном войска наши. Да, да. Зачем ему тогда помогать, если сейчас соберем детали, все, кажется, Бали, сейчас посмотрим синематик там. Но нет. Задача просто для того, чтобы разнообразить миссию. Да, в итоге потом это женщина, да блин, постоянно забывала, как ее зовут, эту Бабушку. Да, она теряет своего робота, такая, говорит, о Бали сломался, и деритесь сами, зашибись. Нормально так, так сказать. Опа, понеслась. Я даже не знаю, с кого быть, я что-то не знаю. Новую я бы взял сейчас с удовольствием, но у меня столько видосиков по тому, как я играю за новую, что мне даже уже немножко как-то это, но... Не хочется показывать один и тот же процесс. Я решил сыграть за Загару, не знаю вообще тоже в неё первый раз играю. Я попробую за Ворозу, я за нее играл буквально один или два раза и типа вроде как она мне понравилась, она была неплоха. Mm -hmm. Хотя да. такого большого опыта в управлении ей у меня нету, так что нужно будет сейчас постараться немножко по качеству не сыграть, чем обычно. Немного повдумчивее, Это, кстати... я бы даже сказал. Ты, кстати, газ заказываешь или нет? О, я буду заказывать, когда накопится. Я все-таки хочу в первую очередь войска сделать. Сейчас, по крайней мере, пока что. Ого, против нас играют этот, господи, как его? Каракс. У него восстанавливающиеся э -э, зелоты или э -э, эти роботы. Угу. Угу, Это не очень да. хорошо, они могут составить э -э, серьезные проблемы. Такс. Интересно, тут юниты. Смотрю, загары. Блин, да, она еще и может кидать своих гиблингов. Вот это, да? Да, это, это, с, это способность периодически выручает. И я бы неплохо было заполучить. Нам нужно минералов, а. минералов не Блин, я чувствую, сейчас мои ребята не это. Не осилят врага. Как раз-таки <звы> из-за его восстановления. Хотя. Хотя, хотя... Да. Эволюция. все из-за их чертового восстановления. Нужно мне повысить тогда количество мое, дабы не отчаливать так быстро и жить подольше немного. И тогда все будет более-менее приемлемо. Так, Спитерлинг, это кто у нас? А это мои Гиблинги, так называется. Я только до сих пор не могу понять, какой сверн против нас играет. Это вроде бы не похоже на новую, но ребята живут довольно-таки долго. Это, наверное, должен быть... Кто? Рейнер, возможно, я не знаю. Посмотрим. Да, я тоже так думаю, что это, наверное, Рейнер. Так, ну вот теперь я, конечно, вывожу Ребят. Нет, это все-таки элитные морпехи, это ново. Да, придется немножко это потеть, чтобы ее зарубить, но я думаю, мы справимся без каких-либо проблем таких серьезных. Ну, загары, конечно, имбовые. Королева. Конечно, это не Керриган далеко, но она очень неплохо дерется. Ну, это да. Даже одна. Из героев, если я правильно помню, здесь самый жесткий, это Феникс. Он очень много здоровья имеет, очень большой урон вносит. По крайней мере, на mm. ранних этапах или, по крайней мере, до середины игры он может очень лихо вламывать. Так, мне бы вообще, конечно, Тир-3 так качнуть, потому что у меня тут появятся эти гидролизские с усиленной атакой, по-моему, с адреналином, они так называются. Mm. Да, они там будут довольно-таки сильно а я я наверное потерплю немного если ты не против да По да потому да. что в принципе сама загара я смотрю нормально разносит новую пока без проблем она нормально разносит и караксы в принципе а первую жизнь ее, ее точнее его юнитом она сразу выносит что как раз таки хорошо для меня я да добью, ты сразу если их бы, да, без проблем все. надо атаковать я начинаю я уже ломать ему фотонную пушку. Минералов. Не знаю, да, пробью да. Ли я щиты? Нет, щиты я, конечно, не пробью, но, по крайней мере, это уже хорошая тенденция, положительная. То, что мы прорвались до нее, угу. Значит, мы на верном пути. Меня так, теперь три Меня с, ну, с газом, с кристаллами. Здесь э, та особенность, что после какого-то изобновления кристаллы начинают поступать к нам только через какое-то время после постройки, ну увеличенное количество вот это вот, то есть там идет сейчас эта полоса очень долгая, только по ее истечении мы начнем получать дополнительный доход, это меня немного не радует. Угу, да, есть такая проблема. Старое как бы устройство экономическое мне нравилось больше, честно сказать. Ну все, я качнул следующий тир, у меня появились уже гидры. Тут тоже как раз следующая моя волна подходит. Я не думаю, что я успею спасти Загару, но, по крайней мере, совместно мы неплохо на домашний противника. Я надеюсь, что, возможно, я сейчас смею прорваться до пушки, если нам повезет. <тастор сц�у> Но похоже, что нет. Все таки нужно немножко давить сильнее Ладно. Сейчас у меня появятся всякие гряды. Просто жесткие войска будут мне. Ого! Вот это у тебя способность. Да, вороночка. Что? как раз таки, пока они там вертелись, мы смогли их расстрелять практически беспрепятственно. Нет, живи, Загара, живи. Сейчас появится бейлинг. А, блин, бейлинг еще должны энергию. Так что не получилось. Так я ощущаю, что мне тоже пора на тир следующий вкачиваться. Я все еще на первом прозебаю, но сейчас я возьму второй. Потому что количеством я уже не могу так эффективно работать. Нужно повышать качество. Угу. Я бейлингов сейчас вкачаю, потому что у них там дальше с уроном повышение будет. Но улучшение стоит 200 аж минералов довольно дорого. Да, придется раскошелиться не угу. Я думаю, мы все еще находимся, скажем так, в положительной динамике касательно битвы, потому что мы все еще воюем на вражеской половине. Да. Да. Нет, в принципе, все не так плохо. Выглядит все хорошо пока. Тем более, если учитывать, что я еще, ну, так сказать, ключевые улучшения не сделал. Сейчас они будут у меня появиться. Вообще все будет отлично. Они еще просто постоянно под своей этой вышкой дерутся, поэтому, так сказать, бонус. Да, за счет огневой мощи как раз таки этой вышки. Но как только мы ее сломаем, ситуация станет полегче. О, все так, отлично. пошел я... дамаг, возможно, сейчас она и ответит или, по крайней мере, будет сильно повреждена. Я Бейлингов просто прокачал, они просто в ноль вынесли всех юнитов. И нас, нам не хватило совсем чуть-чуть, я думаю, следующие волны наши совместные добьют все это дело. Какие, капец, какие сильные эти байлинги становятся после улучшения. Они типа на 50% больше захватывают территорию своим уроном. Как раз-таки против новые будет очень неплохо это действовать. С ее как бы плотной кучкой войск. Да, да, ты прав. Там, кстати, у меня еще и какие-то строения для защиты есть, надо поставить. Ну, вот сейчас мы, конечно, совместно их добьем, эту вышку. Отлично. Замечательно. Очередной шаг на пути к нашей победе. Да. Если сейчас это постараюсь так. темных архонтов немножко понаставить, которые вроде как это заставляют противника атаковать самого себя. Но юниты между собой вражеские будут воевать. Надеюсь, это нам поможет. Я еще вызвал королев. Вообще сейчас хорошо будет еще хилить. У них сейчас появился опасный юнит, аннигилятор, который как бы улучшенный, бессмертный, который, по идее, насколько я помню, очень сильно бьет по бронированным целям. Mm -hmm. Да, наверное. Я надеюсь, они сейчас сильно массово его использовать не будут, хотя в принципе у меня бронированных целей не так много. Но с другой стороны. А там, кстати, нового должно быть нет. Up. Нового должно быть нет. Я не прав? У... У врага? Новый. <laughs> ну то есть герой. А, Да, быть. но видимо они ее не ставили на удивление. Хотя я не понимаю почему, потому что на ранних этапах она очень даже неплоха. Это с... а то, know, я... как бы слабо сказано. А то я смотрю, вроде как уже столько мы играем. Ну а нет невидимых юнитов. По идее, должна была быть она. Но... Ну ладно, ладно, если... Не хотят они. Нет, не она, она есть, она есть. Вот, да. Она, да. А, -а, а, Но она не в инвизе, кстати. Инвиз не качает. Ей надо еще инвиз качать, походу. Не Или нет? Я не помню. Честно говоря, когда я с ней играл, я не пытался даже в инвиз входить. Я просто М -м. качеством войск элитных старался выдавливать противника, потому что они действительно очень мощные. И, как бы, можно себе многое позволить. Понятно. В плане разнообразия войск. То, что там, как бы, авиацию как таковую строить сильно не надо, там очень мощные голиафы. Массовый бонус я даю на 25 к атаке и, и армар к тебе. А, спасибо. Я сейчас попробую, кстати говоря, вот так вот ребята ушек немного подвесить, чтобы мы их порастреляли. Да, хорош. Пока они там висят. Еще бы бейлингов туда закинуть, вообще было бы. Красота. Да, было бы неплохо жалко что способность кататься долго но я думаю мы справимся итак ух как они только что захотелись. эту пехоту так вынесли Я думаю, второй раз ее добить сейчас восстановление будет как бы не сильно сложно это было что то да это было жестко отработали на 100 процентов но мы уже продвигаемся к nexus и сейчас опять будет напряженная борьба учитывая то что он по нам будет обстреливать а, отстреливаться ну что ж королева загара получается с кем играла я уже забыл да они уже пишут гг но мне кажется это этой волной мы так просто не вынесем их хотя кто знает а кого ты брал я брал разум ну вот королева загаралась королева разум нормально сработала ну она не королева матриарх я не прав я знаю слушай они нас все-таки откинули еще у них не вся потеряна, нужно сейчас, я думаю, мне уйти в апгрейды качества щитов и прочего, и вооружения, и брони. Ну, им слишком закэрила эта башня. Зелнага, грубо говоря. Там угу. сильно помогла. Ну и юниты сами к себе жирные, очень долго их перестреливать. Угу. О, танчик поставил, чувак. По крайней мере, меня радует то, что они периодически стреляют друг по другу. Благодаря моим архонтам. Угу. Mm. О, как закатились бейлинги. Не, ну, конечно, бейлинги здесь символы. Загары. Что не говори, но они тут реально делают игру. Так, сдается мне, мне нужно сейчас перейти бы желательно в грелки. Потому что как раз-таки у них основная масса войск не может стрелять по воздуху. Разве что голяф и наголяф у них не так много. Да, я думаю, грелки определенно нужны. А у тебя архонты, по-моему, могут переманивать или как? Они, или они на время помутняют рассудок врага, они начинают атаковать а -а -а. типа, всех подряд. Но это действует очень недолго. Понятно. И, насколько я помню, способность как бы сильно урона не наносит, если она вообще его наносит. Так, слушай, что то я это сейчас немного это. не так хорош. Ладно, перейду в воздух, постараюсь исправить этот. Факт. Они что-то немножко нас откинули даже, смотри -ка. Да, у них накопились насадные танки. Да. Ну я думаю, сейчас как раз-таки с накопленными насадными танками мы расправимся Да. С накопленными расправились, а вот насчет всего остального нужно сейчас быть поосторожнее. Так, я специально бейлингов расплетил, чтобы они сильно друг друга не стопили. Сейчас должно быть получше все. Во, нормально. Хорошо, сейчас порвались. Я думаю, победу уже не за горами. Там опять эти, блин, появились долбанные зилоты. Ну, не зилоты стражи, у... каракса Ну и грелочка моя работает, я так смотрю. В принципе. она теперь там уже и не одна. Но сейчас, mm -hmm. я думаю, сейчас будет немного попроще. Они здесь дешево удивительно стоят всего 250. Думаю, на них и стоит сконцентрироваться. Ну уже давайте, ребята. У них действительно расстался. мало противовоздушных юнитов, чтобы противостоять этому всему. Единственное, что вот способность у аннигиляторов можно стрелять по воздуху, я помню, я это в одиночной компании очень лихо использовал, не строя ПВО, а строя просто аннигиляторов, когда нужно просто кликая их способность. Ну, вот засранц, а. за со своей этой башни сели стреляет стреляют по нам. Я тебе даю атаки к броне опять бонус mm, да благодарю я думаю сейчас можно вот так вот в принципе сделать дабы урона по мне было меньше закрутите и пострелять туда немного mm -hmm. слушай ну, конечно здоровье у этих нововских юнитов э, просто страшное количество нужно что-то с этим делать mm, что-то мне это не нравится да, аналогично. Попахивать чем-то нехорошим, надо что-то делать. другое пытаться. Выдумывать. Ну, блин, у меня особо-то юнитов других нет, поэтому тут и ничего не придумаешь. У меня есть слепни, но у них воздух вообще нет, поэтому бессмысленно брать слепни. Бруды они только по воздуху бьют, тоже нет смысла брать. Хрен, хрен знает, что брать тогда. Ладно, будем... Сейчас пытаться как бы полагаться на апгрейды и на количество. По крайней мере, я так буду сейчас делать. Меня, в принципе, это. Меня не устраивает сейчас просто... количество наземки, меня не устраивает сейчас количество авиации. У него просто респаунятся вот эти дозорные. Это вот самые неприятные. Они респаунятся, ты как бы вроде их убил, а они потом снова появились перед твоими войсками. И всех убили в итоге моих. Да. Так что надо что-то с ними еще делать, непонятно, чего такое. Потому что расплитить юниты, не знаю. М. Ого, слушай, у новых шата очень много войск стало. Это выглядит не очень приятно. Но сейчас еще немного... сейчас будет ноль. Брелочек добавить буквально еще одну. И мне кажется, перейти еще в наземные войска. Какие возможно Вот опять. Появились эти дозорные и убивают загару, бедные. Так, что у нас тут еще есть такое? Mm, Зерглингами попробовать, что ли, отыграть. Ну mm, а если попробовать немного оракулов? Они вроде как должны бить по наземной технике, с другой стороны, блин, ну, по наземным вообще войскам. С другой стороны, меня не радует то, что у новых очень много морпехов, которые очень лихо могут бить по авиации, как раз таки. Если не сосредоточены, на наземных войсках придется это как-то увеличить количество мяса, которое будет прикрываться, чтобы авиацию на время. А, у них появилась авиация. Хм. Ну, я думаю, сейчас это для нас сильной проблемой не станет у меня, потому что авиация вроде их тоже есть. Я надеюсь, что я буду сносить ее тоже. Да, авианосец долго не продержался. Ну да, у тебя много грелок, поэтому они быстро отлетают. ты случайно не помнишь оракулы зеленые такие воздушные суда протосов да. они как вообще по эффективности своей но ну, они довольно неплохие по земле они хорошо бьют просто в свое время но я они... их как то не строил я обходил стороной как бы, эту авиацию вообще не знаю не но люблю. они просто на всего проблема у них что они сами по себе тонкие поэтому надо их прикрывать но ну, в принципе можно попробовать я думаю ничего плохого в этом не будет но я думаю я сейчас еще один построю пока прекращу это достаточно вполне себе количество Нужно вылечить количество наземных блин. войск. Их довольно быстро, вот видишь, уничтожают, но они сами по себе хорошо на урон. Если бы они не улетали бы вперед у тебя, тогда было бы все отлично. Но они заразовый улетают. Да, это печально. Так, что-то вообще расплитилось, все как-то жестко. Это все уехала, блин, улетела. Авианосец вновь сейчас отлетит. М да. Последний как раз таки этот. Последняя грелка его добила. Капец как зерлинги у меня дешево стоят вообще копейки. Но при этом на них улучшения стоили очень дорого. Так, сейчас я себе сделаю бафную атаку. Давайте, ребята, гасить их. Я там забавную вещь нашел в способностях у, у оракулов как раз-таки у этих. Или как их там. Угу, да, у да, оракулов так. типа, что теперь юниты, которые в от них, могут быть атакованы. То есть, как следствие, раньше они не могли быть атакованы. Забавная подробность. Ну, угу. хорош ты сделал. Я надеюсь, это нам сейчас поможет. Да, ракулы по земле, правда, больно бьют. О! Кажется, это было не, неплохое такое тактическое действие в плане того, чтобы мы это забираем. Да. <с> <с> Вероятно, это было очень вовремя кликнуто. <с> Немножко <с> Почти. не хватило. Ладно, да. подождем следующего КД, либо вот сейчас как раз-таки твоей волны. Достаточно будет. Но ребята капец, конечно, их дерут. Да, я думаю, это ГГ. Давайте, давайте, ну. Готово. Да я получил инфесты баншу за новый уровень но в принципе это было неплохо да это было отлично я бы сказал даже прям круто да согласен загара со своими этими зерлингами прям затащила их прям столько создал не дешевые придешевые ну и мне понравилось что мои бойцы ближнего боя станели после прокачки соответствующие способности э, всех юнитов которых били на время Да. Тоже было неплохо. Все, короче, круто вышло. Да. Ну, я думаю, что на сегодня тогда, наверное, хватит. Ну да, закончим на сегодня. Такой, как сказать, пробный кооператив, потому что у меня сто лет не было на канале. Mm -hmm. а, ну. В старкафте так вообще, поэтому спасибо тебе за компанию. Да, не за что. Ну что ж, а вы не забывайте ставить лайки и подписываться на наши каналы. Всем пока, удачи.